Мега-добавка для здоровья суставов и связок. Коллаген это особый вид белка Из которого состоят наши кости Суставы, связки, хрящи и сухожилия Слово коллаген хорошо известно всем представительницам прекрасного пола Ибо он входит в состав многих косметических средств Поскольку благотворно влияет на волосы, ногти и кожу Кстати, недостаток коллагена Это одна из причин возникновения целлюлита С возрастом уровень выработки коллагена организмом понижается Наши суставы и связки утрачивают прежнюю силу и гибкость Начинается этот процесс уже в 30 лет. В дальнейшем наблюдается ежегодная убыль в размере до 3%. К тому моменту, когда человеку исполнится 50 лет, организм способен выработать коллаген лишь на трес от его потребности. Результатом нехватки коллагена становится дряблость кожи, и что намного опаснее для людей, занимающихся в тренажерном зале, снижение силы и выносливости опорно-связочного аппарата. Вероятность получения травм повышается в разы. Ясное дело, говорить о наборе мышечной массы, рискуя на каждом занятии, получить растяжение при выполнении тяги и жима штанги уже не приходится. Коллаген можно получать из пищи. Главным его поставщиком являются холодцы, желе, бульоны. Но все эти блюда довольно калорийные и в Идение их в большом объеме в рацион после 40 грозит увеличением жировой прослойки. Поэтому прием добавок с коллагеном является совершенно оправданным. Переходите по моей ссылочке под видео, получите скидку в 37% и закажите свой коллаген на сайте MyProtein. Now, school, like the uh, I'm at your door like the Rivo, I can feel your heartbeat beating through the people. Uh, I'm a wild boy like Sivo, I move for it, give me magneto uh, So the boy train like Devo get the piss wet, I be swimming like Nebo uh, Gun say on me like Django